Ой, вдруг это брат, брат. Это, это, брат. О, это брат. Это самая богатая церковь по количеству сюжетов изобразительных. Мы приехали в столицу Золотого Кольца, в город.